Вот такие вот прекрасные дома. В красивом живописном месте вокруг у нас, смотрите, елки, метелки, лес, деревья. С той стороны тоже самое. Есть летний, я думаю, дальше у нас компания-застройщик откроет какой-нибудь весенний, осенний, потом зимний. Завершение всего проекта до 2025 года. Тут у нас будет и школа, и садик реализовано вот здесь за забором. И далее тоже у нас вся инфраструктура. Большущая такая классная река. Будет своя собственная набережная. Все ли дома? Никого дома нет, ну поэтому и зайдем. Нормальной, правильной формы квартирки. А это застройщик сделал перегородку. Ее можно убрать. Замечательных 35,3 квадратных метров. Идеальная однокомнатная квартира. Там у вас утопленная кухня. Здесь пополам перегородка. Привет, уважаемые телезрители! Друзья, мы находимся в прекрасном месте под названием... Сочи, правильно само собой разумеется, и я на данный момент сейчас захожу во внутрь нашего прекрасного комплекса, правда у нас сегодня немножечко ветрено, надеюсь, что меня слышно в общем, дорогие друзья, мы находимся в Кудепсте, если быть конкретнее на жилом комплексе летний, называется он так, да, именно так и называется строительная компания Хава Group. знаете знаменитую, прекрасную строительную компанию Краснодарскую Хава Групп, и вот она у нас строит вот такие вот прекрасные дома Дома у нас в данный момент Это уже построенные зданные Территория у нас здесь открытая На данный момент вот видим шлагбам а Машины конечно заезжают Только собственники, кто имеет Здесь пульты, вот эти вот всякие бродяги Которые мимо проезжали и решили заехать Вон они стоят там и не могут заехать Далее внутри, вот вовнутрь, мы попали Имеются вот такие свободные парковочные места И также много гостевого Паркинга, смотрите Гостевого паркинга прям достаточно. Райончик новенький, райончик Строится с нуля, развивается В красивом живописном месте Вокруг у нас, смотрите, елки, метелки, лес Деревья с той стороны то же самое А мало того, так еще у нас по той стороне Идет собственная набережная В общем, место такое слегка живописное Классные видовые характеристики С высоких этажей на горы В каждой квартире имеется балкончик Смотрите, какие прекрасные, прикольные балкончики Разная цветовая гамма Ну и, конечно же, во всех домах Именно которые у нас уже сданы на данный момент Ведутся ремонт. Ремонты. Я предлагаю пройти до упора, посмотреть вначале территорию, а потом возьми, взять и зайти вовнутрь каких-нибудь квартир и посмотреть, что там у нас внутри. Еще раз говорю, вовсю идут ремонты. То, что парковок полно, вы это видите. С этой стороны мы уже с вами ходим. Все более-менее понятно. Тротуары есть, тротуары имеются. Есть места для парковки лесопедов, видите, да? Уже вот кто-то, вот какая-то скотина, видите, вот что сотворил. Это ладно, нормально, пошли дальше, посмотрим. И здесь хорошо. Хорошие, полноценные дома. Находимся мы на улице Искра. На территории имеется видеонаблюдение. Слава богу, и видеонаблюдение у нас есть. Чтобы, как говорится, филюганы разные не баловались. Так, смотрим с обратной стороны. Неплохо. Весьма неплохо. Дома у нас монолитные. Симпатичные, снаружи у нас утеплитель идет, декоративная штукатурка, ну и красят. Подъезды у нас сквозные, можно зайти, помните, как раньше в детстве было, можно было зайти э, с одной стороны подъезда и выйти с другой стороны подъезда. Стильные дизайнерские холлы, это мы сейчас уже посмотрим. Давайте на примере вот нашего макета. Вот на данный момент мы находимся вот здесь. Вот здесь, вот он, зеленый дом. Поворачиваемся, вот он, зеленый дом. А если развернуться, вот он, э, вот этот вот оранжевый. Вот он. Во дворе будет, вот здесь, вот за этим забором, у нас огромнейшая спортивная, детская, футбольно-волейбольная площадка. И, конечно же, там у нас будет красивейший, большущий стелобак, где будет подземный паркинг. И, конечно же, река. Как в той течет река, бежит ручей. И вот там у нас тоже река. Идем в ту сторону, и потом зайдем вовнутрь. Прежде чем... Зайти во внутрь нашего жилого комплекса летний. Есть летний, я думаю, дальше у нас компания-застройщик откроет какой-нибудь весенний, осенний, потом зимний. И потом начнет январь, февраль, март, апрель перечислять, скорее всего. Ну и ладно, зато, как говорится, хороша идея. И они строят, это самое главное. На районе у нас будет школа, садик, магазин, коммерция. Насчет этого, конечно, застройщики молодцы. И, на самом деле, с руля строящийся район у реки со всей новой современной инфраструктурой. Вот, видите, они делают большую территорию, современные неплохие такие качественные дома. Сейсмоустойчивые В цвете последних событий в Турции В Турцию народ раньше текал а, До начала СВО После начала СВО Он туда смылся Сейчас народ, когда там землетрясение Сейчас наводнение Народ бежит обратно в Россию В жилой комплекс летний в том числе Благодаря этому Здесь у нас, сами понимаете Дома устойчивые, важно сакцентировать В общем, вот здесь силобат, большущая детская площадка Своя котельная, свои эти самые у нас трансформаторные подстанции Вот тут у нас река Конечно, пока у нас здесь куча, куча мусора, куча грязи А вот, вот там вот река, просто ее не видно Ее не видно реку, потому что ну, куча грязи, заборы я туда пока пройти не могу И идемте, давайте, дорогие друзья, посмотрим остатки роскоши То, что уже у нас построили Имеется в виду, построили-то у нас вот два зданных дома Он зеленый оранжевый. И, конечно же, вот то, что уже у нас сделали Вот такую некую прогулочную зону и вот какой-то курган Тут, наверное, это, зарыли какое-нибудь захоронение древних С этих самых, кто у нас там раньше-то были, блин, сфинксы, да, или как их там правильно а, Ну, эти самые, короче, курган, короче, чей-то древнего древнего о, а тут, видите, тоже прикольно, детки залезли По пенькам попрыгали, с горки скатились Вот лавочки, прогулочные зоны Но, в принципе, оригинально Оригинально, едьте Едьте, дети, вот оно И вот тут вот, детишкам, в общем, есть что Как заняться, где что, как Порезвиться, ладно, то, что Дальше вся развлекательная инфраструктура По территории будет дальше, это понятно Мы просто так слегка немножечко Прогуливаемся, чтобы пока вы могли себе Представить то, что это все Здесь у нас строечка, быстрые Кратчайшие сроки сдачи, в принципе у них Завершение всего проекта до 25 года, тут у нас будет и школа И садик реализовано вот здесь за забором И далее тоже у нас вся инфраструктура И будет очень интересно, в общем Это современные дома, переезжая в город Сочи, хотелось бы жить в новом Современном доме, не вот этой вот старой хрущевки ни в панельке ни в каком-нибудь говнобудке сочинской знаете у нас там борщами в подъезде воняют коты нассали там наркоманы сидят какие-то алкоши бутылки валяются хочется конечно же в нормальном современном доме естественно жить при переезде в сочи я думаю вы меня понимаете а я вас понимаю ну по крайней мере я не хочу пере... при переезде в город сочи вот я в свое время переехал в город сочи да я бы хотел, чтобы у меня в подъезде жили благороднейшие люди. Или хотя бы люди, которые к чему-то стремятся. А не старый фонд. Естественно, тут система пуки-паки, тики-пуки. Так, ага, фигу два. Сейчас как-нибудь я все равно зайду, проникну вовнутрь помещения. А, пойду, обойду. Там у нас с той стороны открыто без вот этого. Пойдем обходим. Подъезды сквозные, я уже об этом говорил. А возможно, тут сидишь уже какой-нибудь хитрожопый консьерж, который не хочет меня пускать. Но это мы сейчас разберемся. Я вам покажу планировки, зайдем в конкретные квартиры, расскажу, что как оно у нас это удовольствие стоит. И какая площадь у нас? У наших прекрасных квартир. Да, с этой стороны у нас более такие приятные подъезды и, надеюсь, открытые. Да, с этой стороны открыто. Смотрим сюда. Здесь у нас, естественно, для малогабаритных или, как оно правильно, для мало передвигаемых групп населения имеются пандесы, для колясочек, для всяких у нас вещей типа колясочников и так далее самокатов, лесопедов Ха, фигушки, все дорогие друзья, сейчас проникнула внутрь выйду на связь, в общем, трудно попасть пока мне, сейчас проникну расскажу и покажу, прятать нечего, дорогие мои это наша территория с одной стороны пандусы Лестничные марши, видите, специальный лифт для того, чтобы поднять какой-то груз, кому лень тащиться по ступенькам. И сквозные подъезды. Обещал показать, показываю. Заходим. Вот так вот выполнены места общего пользования, подъезды. Мы на первом этаже. Варианты квартир у нас есть на разных этажах. В общем, как говорится, есть что выбрать. И здесь же у нас... Здесь имеется почта, вот она, домики построены и сданы, уже у нас, видите, здесь есть счета на коммуналку, естественно, а это наш консьерж, судя по всему, или же какое-нибудь место для хранения всевозможных велосипедов, колясок и так, так далее. В каждом подъезде у нас имеются два лифта, пассажирский. И грузовой. Вот это вот огромнейшее зеркало меня немножечко так смутило. Я чуть было, думал, когда вначале сюда зашел, вот когда они зеркало поставили, думаю, о, лифты увеличились. То есть у них не два лифта, а четыре. Оказывается, это огромнейшее зеркало видеонаблюдения просто оно, так вот, пространство визуально расширило. Жилой комплекс летний. Так, я обещал показать то, что проход у нас сквозной. И вот мы с обратной стороны, трам пам, -пам вышли в обратную сторону. Как-то так, милый мои, Все, давайте, пришло время, наверное, подняться сейчас на... Ой, лифт мне написал Херри. Э, Херие. Да, видели, да? За что он меня ругает, не пойму. <с> Ладно, продолжаем, дорогие мои. Поехали сразу на 12 этаж. Опа, он очень музыкальный, послушайте. Лифт, ну, как бы не очень быстрый, но его еще надо отстроить. И он очень музыкальный. Он все время говорит какие-то слова там. Блюм-блюм, такой, как, знаете, Тетрис раньше был. Фирма. Фирму пока не понимаю, но это прям консоль, как на космическом корабле. Это не вот так вот в ряд, а это вот так. Понимаете, прикольно, то есть оригинальный такой, космическая консоль, взлетаем, там, 12, поехали. Так, это мы уже что, на шестом, на седьмом, ну, в принципе, более-менее быстрый лифт, но трогается медленно. Когда закончат ремонт и вот эту обшивку уберут, будет, конечно, получше. А на данный момент это какая-то реклама. Видите, да, все это реклама. Тут, тут натяжные потолки, доступные цены, кондиционеры. Я же говорил, что он музыкальный. Он такой, фирму не понял. Наверное, какая-нибудь наша советская. Ну и ладно. Самое главное, возит, нормально работает. Вот мы на 12 этаже. У нас раньше э, жилой комплекс Мерката, когда строили, там писал какой-то Равшан, и там было всегда написано второй этаж, третий этаж, не этаж, а этаж, там пятый этаж. И вот с тех пор у нас теперь пошло, лично у меня, мы на 12 этаже. Теперь давай выйдем на место общего пользования и посмотрим на нашу огромную подземную парковку. Вот здесь у нас будет огромная, большущая Подземная парковка, и это удовольствие у нас будет следующим образом. Сверху у нас стилобат, на стилобате теннисные корты, э, детские площадки под стилобатом паркинг. Места будут продаваться. Если хотите, можно разговаривать сейчас о покупке. Далее, вот там внизу я ходил, вон она, обещанная река. Видели? Большущая такая классная река. Будет своя собственная набережная. Видели, да, лес? Наши дома вот так P-образно. Можно купить там, можно купить тут, можно купить там в следующей очереди. Что вам больше нравится? Говорите, все предоставлю. Теперь смотрите сюда еще раз. Это углубили, вырыли грунт. Сейчас делают опорные стены, поднимают, дальше будет стеллобат. Конечно же, можно выбрать хоть в готовом, хоть в строящемся. Благо у меня, дорогие друзья, предложение для вас Хватает. Здесь же у нас есть такая так называемая колясочница. Вот она. На каждом этаже имеется вот такая вот будочка. Сейчас свет тут что-то не включается, но не ладно. Она буквально тут по два квадрата, два с половиной. Это для того, чтобы, допустим, коляску здесь не заводить к себе в квартиру, не тащить. А просто вот там вот ее оставить и все. На этаже у нас смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, один, 12 квартир. 12 квартир и вот такие вот у нас в принципе, отделочные материалы, которые у нас здесь выполнены при отделке квартир. Вам уже более-менее видно отделки квартир, подъездов, мест общего пользования. Более-менее симпатичные, зелененькие такие тона. И, конечно же, настало время показать вам помимо подъезда уже сами квартиры. Позвоним-ка, все ли дома? никого дома нет, ну, поэтому и зайдем. Двери замене не подлежат, имеется в виду, я бы не менял, они хорошие, качественные, не дешевые, и их менять смысла нет. Вот первая квартира, ну, по сути дела, это однокомнатная квартира, там у нас санузел, ну, там темно, туда не пойдем, большой гардероб, прям большой, и у нас здесь, так, площадь квартиры еще раз выглянем, так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, по сути дела, эта квартирка у нас 31,5 квадратных метров. И вот такие квартирки у нас в наличии. Смотрите, как я и говорил, дома монолитные. Монолит. Монолит стены, ну, слегка поштукатуренные. И два окна. Коммуникации все центральные. Все центральные, два окна, ну, хорошая однокомнатная квартира. 31 квадратный метр, подобную квартирку можно купить от 9 миллионов рублей. Естественно, балкончик, корзина под кондиционер, вот она, видите, на балкончике размещается. Вот тут я ходил, прогуливался, здесь у нас будут школа, садик. Больница и так далее А вот это все, совершенно все Дорогие мои друзья, будет заполнено э, Застроено Это будет все наша коммерция, инфраструктура Больницы, школы, садики В общем, это с нуля новый развивающийся район Там у нас река Которая идет, естественно, в сторону моря Море у нас там Пешочком до моря порядка 30 минут Ну, я думаю, в принципе, кто-то будет и ходить пешком вдоль набережной Прямо до моря А кто-то будет ходить, ездить на автомобиле В общем, вот такие вот разные варианты выбора для вас Идемте далее Пройдемся немножечко по э, нашему этажу И посмотрим, какие варианты у нас можно еще здесь рассмотреть Следующая квартира Так, снова проверим все виды Ох, екарный бабай! Какой тут этот скворец! Все, пусть а он это какой ласты двинет. В общем, тоже такая же классная квартирка, 31 квадратный метр, ну почти 33, где-то она 31, где-то она 33, где-то 34. В среднем вот они 31 замечательный квадратный метр, практически 36. В зависимости от квартиры. Еще раз говорю, от 9 миллионов рублей есть подобные предложения. И вот такие вот прекрасные у нас полноценные офигенные балкончики, где можно поставить столик, стулик И с этого столика стулька сидеть, попивать э, кофе с видом на рассвет. И вот туда уходит наше солнышко, закат. Э, в сторону, как говорится, Дагомыса, в сторону Туапса, Геленджика. Нормальной, правильной формы квартирки. А это застройщик сделал перегородку. Ее можно убрать. Так, скворец прикольный. Ха-ха-ха-ха. Мурчит что-то там. Так, давай следующую планировку смотреть. Ну, они, как правило, все идентичные. Видите, куда не зайдешь. Одно и то же. Одно и то же, то же самое. Вокруг да около. Все, как говорится, одна петрушка. Идемте, следующие какие-нибудь интересные завораживающие квартиры. Что, опять такая же, что ли? да. То же самое. Виды понятные, квартира понятна. Сейчас мы найдем еще какую-нибудь хорошую, интересную квартиру. Вот такие. Ну, давайте в другую сторону. Вот в эту. Вот в эту сторону. В ту сторону уже смотрели. Вот эти угловые, они одинаковые. Они симпатичные. Вот мы зашли. Это практически то же самое исполнение предыдущей квартиры. Санузел. Большой гардеробчик, еще раз выйдем, чтобы вы могли обратить свой взор, свое внимание. И эта квартирка 35,3 квадратных метра, просто замечательная 35,3 квадратных метров идеальная однокомнатная квартира. Там у вас утопленная кухня, здесь пополам перегородка, раз-два, прекрасно, идеально делится. Ну и выходим в обратную сторону на балкончик, а, стеклопакеты пластиковые, окна тонированные. Видим, что мы здесь на балкончике. Видим реку. Прекрасный, замечательный вид. Видим э, нашу прекрасный двор, нашу детскую площадку. В общем, у нас здесь виды прекрасные, замечательные. Как говорится, грех жаловаться. И вот такую квартирку 35 квадратных метров можно рассмотреть от 10 миллионов рублей. Вообще, здесь цены у меня есть от 250 тысяч рублей за квадратный метр. И поэтому, если вам нужна планировочка... Организуем. Вот есть вот такие вот малышечки. Это квартирка малышечка. Ее площадь 23 квадратных метра. Смотрите, широкая. Здесь у нас хороший шкаф становится. Тут у нас санузел, темно, я туда не пойду. Так, что-то не звонил вообще. Кукушечка живая. Где кукушечка? Кря-кря прописала кукушечка. Сказала, приеду завтра. Ну и балкончик. Вот такие квартирки можно купить от 6 миллионов рублей, дорогие друзья. Кому, кому, дорогие друзья, кому такую квартиру? Вид на прекрасную парковку и на реку, вот этот вид мне очень нравится. Смотрите, дом за счет того, что он смещен, наш зеленый, этот у нас туда утуплен. У нас, если прямой вид из квартиры, то у нас получается замечательный вид вот пополам. То есть, у нас вообще вот зелень, река, то есть, вид прекрасный получается. Рекомендую вот эту квартирку от 6 миллионов рублей. Можно рассматривать данные варианты. Предложения, как вы поняли, есть. И я... С удовольствием вам их предоставлю. Так, милые мои, спускаемся, наверное, более-менее все понятно. На полу керамогранит, вот такой вот, видите? Этот беленький, этот под мрамор. На стендах, типа, декоративная щекатурка я ее называю. И здесь у нас, само собой разумеется, тепловые счетчики, коммуникации все центральные. И водяные счетчики. В общем, платите по счетчикам. Плюс тепловых счетчиков в том, что, когда вы здесь, то вы платите за счет того, что сколько намотали, столько и заплатили. Если вас нету в городе, то вы не платите. Потому что, ну, потому что у вас... Счетчики, как говорится, счетчик не мотает, деньги не капают. Вы не платите коммунальные платежи, хотя бы даже за то же отопление. Ни за воду, ни за отопление. И не за электричество, само собой разумеется. И все-таки, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Этот объект по федеральному закону 214, если он вас заинтересовал, звоните мне, пишите, не забывайте комментировать, подписываться на колокольчик нажимать, ставить лайки, ну и, конечно же, обращаться ко мне за покупкой квартир в данном комплексе. Варианты у меня есть от 250 тысяч рублей за квадратный метр. И минимальные площади, и максимальные, и любые, и договор купли-продажи, и любая ипотека, и льготная, и нельготная, и все, что захотите. И даже большущая беспроцентная рассрочка в новом микрорайоне в городе Сочи под названием «Жилой комплекс летний». Жду вашего звонка. Увидимся. До скорой встречи. Пока.